Здравствуйте, вы смотрите летнее интервью после новостей. Меня зовут Нина Курганова. Сегодня будем обсуждать болезненную тему, потому что дорожную немного в новостях ТВК ее обсудили. Продолжим с нашими гостями. Сегодня у нас Егор Фролов, заместитель руководителя Федерации автовладельцев России. Здравствуйте, Добрый представитель. Вечер. И Дмитрий Милехин, начальник отделения дорожного надзора ГИБДД Красноярска. Здравствуйте, Дмитрий. Егор, первый вопрос к вам. Вот сейчас в новостях рассказывали наши корреспонденты о том, что на Ады Лебедевой сделали дорогу. Большое спасибо, но при этом уровень там немножко не неподращающий. И поэтому теперь, вот, собственно, обваливаться уже начинает асфальт. Как ну, в целом обстановка у нас по ремонту в Красноярске? В целом обстановка по ремонту, да, и вообще по состоянию дорог. Мы с вами помним начало вообще дорожного ремонта, когда перекрывались проезжие части в связи с ненадлежащим содержанием дорог. Этим интересовался ГБДД. На сегодняшний момент прокуратура центрального района уже вышла в суд на департамент городского хозяйства за ненадлежащее содержание дорог. Это и улица Шахтеров, это и центральная часть города можно так сказать, города, да, куда приезжают люди с деревень, там да и просто туристы. Содержание дорог в целом, ну, это результат того, сколько в этом году было выделено из бюджета средств на их содержание. Плюс, помимо всего этого, мы с вами прекрасно понимаем, что подрядчик, выходя на такие работы, он будет экономить на материалах этому результату. Вот как раз Сады Лебедева, когда начало все разрушаться, основные из таких участков мы вот провели недавно рейд по Кировскому району, там порядка пяти томов написали, сейчас вышли на Советский район, также там планируется порядка пяти томов, то есть каждый рейд это один том из 100 страниц, 150, когда мы пишем в департамент городского хозяйства с просьбой исправить, затем когда приходит ответ, что все исправлено, мы повторно объезжаем, если... Результаты не удовлетворяют, то есть если дорожное покрытие не исправлено, мы будем эти тома перенаправлять в ГИБДД, и ГИБДД будет привлекать. Но сам факт, то, что на сегодняшний момент уже занимается не только ГИБДД, а прокуратура. Причем сегодня также мне сообщили информацию о том, что прокуратура края сейчас занимается всем краем. То есть такая ситуация не только у нас, там такая ситуация и в Ачинске, и в Норильске, где бюджет очень сильно урезан, все экономят, качество работ проводится не должным образом. Та же дорога, которая ну, еще в 2013 году была отремонтирована, дорога от Северного в Солнечный, начала проваливаться в прошлом году ее по гарантии отремонтировали. В этом году подрядчик ссылается на то, что проект был кривой, поэтому он не будет ремонтировать за свой счет. Департамент городского хозяйства взял на себя смелость выйти самому в суд. Но э, мы со своей стороны направили обращение в прокуратуру, раз уж прокуратура занимается тоже этим вопросом. И, скорее всего, подрядчик э, Сиба который Занимается строительством. Тоже повойдет в черный список. Дмитрий, вопрос к вам. Э, ну, факт таков, дороги не очень. Но что делать красноярцам в том случае, если они понимают, что им приходится даже правила ПДД нарушать из-за того, что они видят яму и там сворачивают, э, выезжают на, приезжают сплошную, выезжают на встречку, чтобы просто эту яму обрулить. Вот что делать, если они заметили э, изо дня в день такое нарушение, собственно, сами его делают, куда обращаться, чтобы потом не было претензий к ним. У нас в городе дороги остаются по-прежнему неудовлетворительного качества, состояния. Предусмотрен нормативными актами такая мера, как ямочный ремонт, так называемый. Но он не дает положительного эффекта, потому что в целом дорожное полотно изнашивается и требует его полной замены. Это только лишь позволяет оттянуть, скажем так, срок вот этого ремонта. Ну, естественно, если автомобилист попадает в яму на дороге, ему необходимо остановиться, выставить знак аварийной остановки, если он получил его автомобиль повреждения, сообщить об этом режимную часть полка службу по телефону 127, по канальный телефон, и действовать в соответствии с указанием режима на улице Новосибирская есть проблема. Насколько я знаю, вы занимаетесь и вот Нам зрители как раз писали, что приходится выезжать на встречку небезопасно, страшно и прочие вещи. Да, действительно, улица Новосибирская остается одна из проблемных улиц. Мы выдавали предписание в адрес департамента городского хозяйства еще в мае текущего года. Не исполнено, к сожалению, оно было установлено в срок кстати, чего департамент привлечен к законом ответственности. А, ну вот, по-прежнему остается тяжелая ситуация, ждем. Вот, вот Егор пишет нам зрители, Ломоносова отвратительная дорога, улица Даурского, чего-то, Даурская, чего-то наляпали, в итоге заплатка на заплатки, едешь как по ухабам, Естинская до Металлургов, та же история. Ирлитинский да. да. а, В чем причина? Вот водители говорят, что дороги становятся только хуже и хуже, хотя вроде ремонт идет кризис. Когда кризис закончится, может быть, денег будет больше? Вы знаете, аппетиты подрядчика никогда не уменьшатся. На сегодняшний момент, скорее всего, подрядчик экономит на материалах используют э, не те материалы, которые... В вашем э, репортаже было о том, какой на сегодня гравий используют. Это гравий, который э, взят из реки Енисея, который в песке, э, при условии, что битум, который существует, он не соответствует качеству, то есть там буквально доли э, каких-то пропорций, он просто ну, не будет проходить по нормам. Но его все равно используют. Плюс представьте этот гравий, который в песке, у него абсолютно отсутствует адгезия с и так уже плохим битумом. Естественно, качество укладки самого материала асфальта оно оставляет желать лучшим. Плюс те работы, вот действительно, сотрудник ГИБДД сказал о том, что э, ямочный ремонт, который сейчас производит он э, недолго играющий. Это как временная пломба, которая для того, чтобы только устранить э, нарушение нормативов, э, обязывающих ГОСТ содержать дорогу. Эта пломба вылетит. Если мы говорим про себестоимость, то э, даже европейцы уже признали, что ям ремонт для них невыгоден. для них выгоднее делать большими картами причем по себестоимости ямочный ремонт квадратный метр стоит 800 рублей, большими картами 600. Почему такая себестоимость? Потому что рассчитывается, что на одну ямку поедет одна бригада. А на большой промежуток приезжает та же самая бригада, не ездит, а квадратуру выполняют больше. И поэтому европейцы говорят, а нам невыгодно тратить 800 рублей, ну, по нашим меркам, на один квадратный метр ямки. Мы лучше сделаем большой участок, он в следующем году не рассыпется, мы в следующем году не будем тратить на него деньги. У нас почему-то думают по-другому. Может быть, это заинтересованность для чата? Для нас, кстати, сейчас такая да, ситуация, один выход обращаться в департамент городского хозяйства, если мы видим какие-то э, нарушения, если мы видим, что асфальт про проваливается. Вносит ТВК, можно обращаться. К сожалению, времени у нас осталось немного для эфира. Ну, такое не очень веселое интервью на эту тему. Но мы, естественно, следим за дорожной обстановкой, так же, как и наши гости. Спасибо вам большое. Наш телефон 2 60, э, 65 45 20 Встретимся завтра ровно в 20.30. В нашей семье случилось несчастье. Мы обнаружили, что наш сын употребляет наркотики. Ирина, ее лицо мы не показываем в целях анонимности.